Приветствую тебя на своем канале Тараторка. Тема сегодняшнего расклада звучит так. События ближайшего будущего. Перед вами четыре карты. Выбирайте любой вариант. Можете выбрать несколько. Выбираем мы те карты, те варианты, которые откликаются у нас. Цепляют, до да, глаз. Если вы слушаете, да, у вас картинки нет перед глазами, то от 1 до 4 выберите любую цифру и а, нажимайте тайм-код в описании там все будет указано так а, что еще могу сказать по поводу моего отсутствия на канале что я могу сказать ну так сложились обстоятельства да? это не говорит о том что я бросила канал или там у меня случилось что-то серьезное, нет ни в коем разе. Просто жизнь так сложилась. Не было времени выкладывать видео, да, у меня тоже есть своя жизнь, как и у всех из нас. Одно на другое пере. Как это сказать? Одно на другое накладывается события и крутится все таким образом, что не хватает времени порой, да, выделить на канал. Я буду стараться, я не забрасываю канал этот. Я буду стараться как можно чаще выкладывать, но уж не обессудьте, да. А, так, что еще я хотела озвучить бы? Я пока болтаю, да, пока вы выбираете вариант. Если вам не интересно, вы можете промотать на нужного. Тайм-коды все в описании указаны. Так, что еще хочу сказать. Были негативные комментарии в мой адрес, да? что я хочу прокомментировать по этому поводу люди, которые. которым не близко, да, мо. Так, я извиняюсь, у меня звуки какие-то. А, у меня тут кошка сидит. Да, я не заметила. Люди, которые негативно откликаются по поводу моей трактовки карт и всего остального, если вам это не близко, то как бы проходите мимо. Старается ради вас, я как бы не вижу смысла. Во-первых, я скажу так понимая, что у всех свое мнение, да, <с элит> я стараюсь э, как-то абстрагироваться от этого, да, но мы все люди, да, э, все мы человеки, поэтому что я хочу вам сказать э, через это видео, ну, не смотрите, не слушайте, зачем вы акцентируете внимание, как-то реагируете, да. Тригеритесь, можете просто не оставлять комментарии. Зачем мне нужно ваш, ваш, ваш комментарий читать, да? Ну, если вам не близко, идите дальше, выбирайте другой контент и так далее. Я тут не пытаюсь никого лечить и учить, как жить и все остальное. Все, кто приходит сюда, слушают, значит, это им как-то помогает. Да просто даже тупо время провести с пользой, да. Что-то интересное подчеркнуть для себя. Поэтому я не удаляю комментарии со своего канала негативные. Но... Мое волю изливе... из... из... изъявление таково, что ну пишите, конечно, ничего плохого я в этом не вижу, но просто я не, я не понимаю, зачем просто так остро реагировать. Вот, что еще хотела бы сказать. Дальше будут еще некоторые темы, да, близкие а, мне люди попросили сделать расклады, но о них вы узнаете уже впоследствии. Я надеюсь, никого не тяготила моя болталка, да? И вы выбрали варианты, и мы начинаем. Первый вариант. Я вас приветствую. Напоминаю, да, у нас тема. События ближайшего будущего Итак Я Сейчас пораскидываю карты Сделаю выводы И вам уже озвучу Так что я могу молчать Вы не пугайтесь Я могу сказать а, так, сквозь тернии к звездам. Тут а, а, ваше нынешнее состояние, да, положение дел такого, что вы ну, загнаны в угол, зверь, который устал от постоянных, каких-то негативно выверенных событий да, в своей жизни, у которого. Очень сильно повреждена эмоционалка. И на это еще накладывается какая-то финансовая нестабильность. Многие могут сейчас находиться вообще, в, вот от слова совсем, вне границах своей зоны комфорта. Да? То есть о чем я сейчас хочу сказать, это о том, что вы, если вы еще не переехали, то вы, скорее всего, переедете. Какое-то другое новое для вас место. А, новая работа это может быть. Или вообще дислокация полнейшая. Ну, то есть вы можете просто поменять страну, округ, город, я не знаю, район, да, а, кардинально. Так, события ближайшего будущего. Смотрите, у вас много очень много страхов. Есть какие-то непредвиденные обстоятельства от вас не зависящие, но я скажу вам так: вас ваша семья поддержит, поддержит вас единогласно, да, и будет служить вам опорой и станет для вас тем фундаментом, который даст вам сил. Уверенности, да, в завтрашнем дне, в каких-то достижениях, э с, с бычьей мечт, да. Это все вам даст ваша семья. Так, давайте дальше. События ближайшего будущего. Смотрите, некоторые вернутся обратно э в свое родовое гнездо, да, или в родной город родные места, да, откуда вы... Ну, куда вы давно не приезжали, не навещали, то есть ничего не знали, да. Вы, некоторые из вас, вернутся туда. Места своего детства. Так, почему? Потому что позовет вас ваша кровь. Для некоторых сейчас я озвучиваю. Люди, которые сейчас смотрят этот вариант, и которые практикующие люди, вас неудержимо будет тянуть в свои родные места, да, к корням своим, с целью выяснить какие-то детали своего рождения, выяснить детали происхождения, найти ответы на вопросы о том, почему какие-то вещи в вашей жизни не реализовались, и, не знаю, какие-то недомовки, да, из семейного, вот этого, как бы сказать. То есть люди, у которых есть в семье, да, какие-то недомовки, какие-то... Вот распри, да, которые происходили еще задолго до вашего рождения или э, на момент, пока вы росли, да, вот сейчас во взрослом состоянии, да, они на вас давят, вот какие-то взаимоотношения вас, э, ваших близких с другими какими-то родственниками там или знакомыми, да, с, э, которые на протяжении э, вашей жизни, да, как-то фигурировали. Вот, вас потянет об этом, как бы, источники вот этого всего, да, вопроса обратиться. А это только можно будет сделать, я не знаю, обратившись в архив, поднять какие-то документы, да. Съездить места, да, откуда вы родом, если вы, допустим, не находитесь той же географической точке, да, и это по поможет вам понять э суть, как бы, проблемы. И суть, она достаточно э такую весомую, весомую, скажем так, э Весомый вес, блин. Давно, видите, не записывала видео, поэтому мне Сложно как-то изъясняться стало. Это даст вам ответы на неразрешенные вопросы, да, которые мучили вас долгие годы. Вы поймете, как это именно отразилось на вашем мировоззрении теперешнем. Да? Какие-то недомолвки для вас станут ясны. Возможно, просто даже пообщавшись или увидев там, не знаю, место, где вы родились, и не знаю, ваши родители, да, в каких условиях выросли, да, какие-то истории о них, там, о бабушках, о дедушках, о братьях, сестрах, о, о тетях, о дядях. Вот вам сразу все станет ясно. Все, вот для вас такая информация. Для тех, кто, кого ждет переезд, информация такая, что... Финансовые какие-то вопросы. Если я сейчас здесь на этом варианте, у меня карты не выпадут. Посмотрите другой следующий. Да? Но пока что я вижу, пока не вытянула другие карты, могу сказать так: что семья это ваша опора. И источник энергии. Давайте посмотрим по финансовому варианту, что у вас тут. Ну, проявите терпение, усердие, будет праздник на вашей улице, стабильная работа появится, если сейчас такой нету, на новом месте именно сейчас говорю, те, кто именно решил переехать или уже переехал, вот для вас информация, я сейчас не говорю о тех, кто там вообще, то есть это, если не ваш вариант, даже не смотрите Выбирайте следующий. вот. Окей, так, по финансам тут вроде разобрались. Давайте посмотрим, что еще как-то нам скажут. Что-то по поводу закона, документов. Смотрите, с документами Галяк, в ближайшее время, да? С документами Галяк. Угу. Так, возможно, это как раз-таки упирается в деньги. Возможно, я не знаю, госпошлину какую-то надо заплатить или, то есть, ну, короче, это несет э, финансовые какие-то затраты хорошие такие крупные, да. Поэтому пока у вас финансовый канал не восстановится на новом месте и не станет стабильным, от а документов каких-то, да, бюрократических каких-то вопросах можете пока не думать. Вот, вот до ровно того момента, пока у вас финансовая подушка не появится. Вот. Это не говорит о том, что у вас ничего не будет. Ну, я не знаю, если вы там... Я думаю, все взрослые люди понимают, что смена места там за собой несет очень большой документооборот, да, поэтому у всех он разный, поэтому, как бы, я сейчас не буду углубляться в этот вопрос, кому надо, тот поймет, скажем так, вот, я надеюсь, вы самое главное услышали, и давайте по поводу здоровья, наверное, узнаем. Если вы женщина, скорее всего, женщина меня все смотрит, то все вопросы о здоровье лежат на вас и будут лежать на вас. Но самое главное, о чем вам не, не нужно забывать, это о вашем собственном здоровье. О своем здоровье позаботьтесь в тройне, да, потому что, я так понимаю, вы хозяйка очага, на вас держится ваша семья, да. А, так же, как и для вас она опора, вы опора для нее, да. Но а, о здоровье своем заботиться нужно. Я не вижу здесь каких-то серьезных осложнений или что-то в таком духе. Я вижу, что здесь женщина достаточно а, волевая, сильная, здравомыслящая, очень такая м -м, плодородная, да, а, с хорошей точки зрения. А, что я имела в виду под тем, что вам нужно свое здоровье, да, в тройне бдить, да, а... просто берегите свое здоровье. Вы тут сами по себе здоровьем пышите. просто нужно ну поберечься, все равно на всякий случай. Авось, как говорится, да, вот. В принципе, на этом я, наверное, закончу с первым вариантом. Надеюсь, я была вам полезна. Если недостаточно информации и вам хотелось бы услышать что-то еще, давайте вы выберите следующий вариант. Второй вариант, я вас приветствую. Ага. Так, второй вариант. События ближайшего будущего. Знаете, от вас свеет э, каким-то мороком, то есть какой-то борьбой со злом. Видно, что здесь человек хочет уже начать все заново, начать что-то новое, не заново, а новое. Пойти во что-то, пойти во что-то новое. А, видно, что человек, который выбрал этот вариант, очень такой ответственный человек, человек э, знающий цену деньгам, человек знающий, э, ну специалист своего дела, да, э, который не просто специалист своего дела, а человек, который умеет все и сразу, да. Ну вот так вот сложились обстоятельства, так сложилась жизнь, что вы умеете все. Но э, я тут могу сразу вам сказать, что причина ваших неудач э, а тут они почему-то Идут из прошлого Сразу могу говорить, да кроется В каком-то Негативном влиянии на вас Сразу могу сказать Какой-то какой Неохота, конечно, протягивает за уши Но тут по-другому я не могу сказать да? Человек хороший Человек усердный, да Но на вас какая-то херня лежит Висит, скажем так, да какой-то негатив. Вам нужно почиститься. И, скорее всего, причина кроется в прошлом. И это не дает вам развития в будущем. И тут даже дело не в том, что вы боретесь-боретесь, да, дело... И у вас ничего не получается. Мне кажется, вот вы... Вы... Как головой об стену бьетесь. То есть из раза в раз, да, стараетесь, что-то делаете. Вы же не сидите на месте, я же понимаю. Но усердит труд все перетруд, тут не про вас. Это конкретная работа грамотная такая, которая велась на вас. Даже, возможно, и не совсем на вас, да, но на вас она отразилась более всего. Возможно, на какого-то другого близкого родственника она нашла, но... Вы как э -э козел отпущения, да, вот в этой роли оказались. Так. Так. Тут несколько, может быть, сценариев, да, по которым э, на вас это все пошло, да, э, это может быть из-за э, соперницы, ну, не соперницы, скажем так, возможно, вы уже ушли из отношений, да, как -то... ой, я извиняюсь, у меня там холст упал. Вы, возможно, уже ушли из отношений, как бы и забыли человека, да, но вот его новая пассия, да, этого человека, вашего бывшего, она вас не забыла, да, или там почему-то вы ей глаза мозолили. И в порыве гнева, да, в порыве злости она сделала на вас какую-то работу. Или он, да, тут как бы зависит от того человека, который сейчас смотрит, да? Меняйте на Противоположный пол по отношению к своему, да. А, так, это может быть именно новый человек в жизни вашего бывшего возлюбленного. Либо если вы... А, так, так, так. Так, так, так. Так, так, так, так. Еще это может быть кто-то из родственников. Вот прикиньте, кто-то из родственников тоже может быть. А, человек, который завидует постоянно вам. Вы, наверное, знаете, что это за человек может быть. А их может быть даже не один а в разное время, да. Вот, вот что-то тут из а, серии зависти идет. Что вам нужно сделать? Что я вам хочу сказать? Вам нужно найти какого-то очень крутого практика, да, который в этой теме шарит. Он вам более подробно расскажет, как и что нужно сделать с вашим обидчиком. У вас эм, э, этот вопрос разрешится. Разрешится по справедливости, да. Каждому свое. Я сразу могу сказать, что ну, негатив просто так не делается. Да? Если вот это из зависти говорится, да, значит, где-то вы опростоволосились, сказали где-то что-то лишнее. да. Ну, то есть вы ждали понять человеку, что вы как-то, не знаю, респектабельнее, что ли, живете лучше и все остальное. Да? Дали понять это человеку. Вот, человек пошел долго не думая сделал на вас работу а вы уже и забыли а еще и не понимаете что происходит да а, я и так и так а оно что-то не идет да это с вас прям прям давно это идет тянется эта дорожка Я не скажу, что человек добился такого результата, ну, вернее, такого, которого он хотел. В любом случае он свою получил по заслугам. Просто с вас нужно эту программу снять, и для этого вам нужен этот отшельник, да? Человек, который умный, сведущий в таких делах, да? Так, но это почему-то получается негативный сценарий все таки да, ближайшего будущего. Да он у вас и так уже есть. Давайте посмотрим, что будет, вот если вы даже пойдете. Вот это все решите и дальше пойдете. Ну, все зашибись будет. Тут по, по картам понятно все. <связь> Вам вернуться постепенно, не сразу, но постепенно. Все блага, которые у вас были от вас отозваны, да, и э, ваше здоровье вам скажет об этом первым, да. Потому что тут о, очень сильно прям бьет по здоровью. Я, ну, это вот прям первое вылазит, а потом уже финансовые какие-то, да, неурядицы и все остальные. Ой. Аж чихнуть захотелось. А, ладно, не буду. Мало ли кто-то меня в наушниках смотрит? Так, надеюсь, я вам помогла второй вариант. А мы переходим к третьему. Третий вариант. Приветствую вас. События ближайшего будущего. тут женщина семейная, могу сразу сказать. Женщина в счастливой семейной в... жизни, находящейся в прекрасном браке, да, с хорошими детьми и с хорошей связью с родом. Так. Какие-то сомнения вижу. Сомнения ваши напрасны. Все будет прекрасно. Если вас мучает вопрос, получится, не получится. Все получится. Прибыль пойдет. Результат будет выше ваших ожиданий. Даже так могу сказать. Потому что натерпелись. Натерпелись очень много именно, знаете... Нервных клеток потратили, скажем так, да, э -э очень много понервничали. И вот это вот э -э -э эти эмоциональные качели, да, вызванные не семьей, да, не семьей, сейчас говорю, а внешними факторами вас э -э вот как натянули, как струну, и вы вот каждого дуновение вот так вот трясетесь, да, вибрируете. Поэтому о чем могу сказать? Все ваши сомнения напрасны. Можете успокоиться. У вас все прекрасно. С детьми, с вашими, все тоже будет хорошо. Не переживайте, да. Не надо, как курица на сетках все вот так вот пересидеть и переживать. И о грядущих событиях, которые еще даже не произошли, могу вас сразу заверить. Все будет хорошо. Да, все вы вот реально, вы все сможете, и семья ваша тоже. Все у вас хорошо, замечательно, не переживайте. Не пугайтесь карте повешенного. Она сейчас. Тут не об этом, не о повешенном говорит, да? а, Говорится о том, что Как я уже ранее сказала Вы натянуты, как а, Стрела И в любой момент можете вспыхнуть У вас это очень сильно тянет Вы понимаете, что у вас деструктив сейчас Понесет, поэтому а, Тут карта императрицы Карта Туза Кубков а, Говорит о том, что вам нужно заниматься вашей семьей, да, семейными вопросами, житейскими вопросами в первую очередь, да, атмосферой в доме, потому что все это на ваших плечах держится. Некоторых из вас ребенок кто-то родился, да, поэтому вам нужно ребенка этого как бы оберегать, воспитывать, остальных детей всех вместе, я не знаю, там, да. Заниматься очагом. Вот ваша задача первостепенная. Если у вас м -м, заботит вопрос а, обеспеченности, то выдохните, все будет хорошо. Тут э, вышел тоже туз Пентакли. Это говорит э, о стабильности хорошей В перспективе даже. Не сразу, но она будет. В принципе, для того места, где вы сейчас проживаете, очень даже неплохая. Да, дайте уже, как бы, дорогу вашему супругу, да? Пусть он делает то, что от него требуется. То, что он нервничает из-за вас тоже, понимаете? События ближайшего будущего связано. Догмы и ваши э, устои, ваш мент, мент, менталитет, да, ваш он немножко пошатнется, он изменится, но я не могу сказать, что по, ну, в целом, да, по раскладу, что это в плохую сторону нет. Скорее скорее, ваши стереотипы в вашей голове, они как-то потерпит крах и откроет глаза на вещи ну, с правильной точки зрения что ли То есть... с чем не давайте пить вашему мужу нельзя пить вот у кого сейчас, кто сейчас смотрит, слушает, если этого вы понимаете, о чем я сейчас говорю, не давайте вашему мужу пить вне дома, сразу говорю. А категорически нельзя ему пить вашему супругу вне дома. То есть на каких-то корпоративах, встречах с коллегами, друзьями, нет, и все. Понимаете, тут... И, и вот таким образом вот уходит а, вот это вот, как, как бы сказать, денежный канал, что ли, вот. Благосостояние уходит. Ну, как испаряется, так же, как и воздух, да, выдыхаемый вот, после спиртного. Очень быстро и легко, да. Так, ну, откладывать деньги я вам посоветую еще. Потому что, скорее всего, у вас сразу не получится, да, мужа своего э, на путь правильный, да, поставить. Поэтому я бы вам посоветовала сделать э, какую-то заначку, э, ну пусть а-ля на черный день. Не, -не, не будем, конечно, так это называть, да, просто отдельно деньги, какие-то копилочки, чтобы были. Это именно нужно для, вашего эмоциональной, для вашей эмоциональной стабильности. А так все зашибись, реально хороший у вас расклад. Не пугайтесь, карта повешенного дьявола. Тут я трактовала, как вижу, да? Расклад у вас реально хороший. Если у вас есть какие-то. Задатки, да, не знаю, проведение, ну, удар какой-то то это говорит о том, что у вас может в ближайшее время потряхивать, да, какие-то сны непонятные снится. Но мы будем делать расклады, да, трактовки ваших снов а, в дальнейшем. Есть, и, есть несколько на канале, на моем можете посмотреть. А, но в целом, сейчас такое время весеннее, да, оно. В принципе, подразумевает под собой, да, какие-то такие колыхания энергии, да. И просто нужно ну, этот момент пережить, скажем так, да. После зимы, затяжной, да, все просыпается, особенно если вы очень чувствительны, да, к таким эманациям духовным то вас просто подколбашивают, и все, в принципе, ничего такого в этом плохого нет. Дорога у вас хорошая, дорога перспективная у всей вашей семьи. Все, с вами закончила третий вариант. Надеюсь, я вас успокоила, вам чем-то помогла. Я, в принципе, думала, третий вариант, э, посмотрит она одна женщина, да? <laughs> которая все ждет раскладов. Поэтому э, если о, ты выбрал этот вариант, дослушала да, вот его, то не парься, у тебя все зашибить будет. А мы переходим к четвертому варианту. Четвертый вариант, я вас приветствую. События ближайшего, будущего. Какие-то наполеоновские планы, да? Я тут вижу. Так. кто жениться собирается. Что-то законить хочет. Жениться, замуж уходить. А что у меня эта песенка заиграла в голове? Не будьте импульсивными, не будьте. Почему я это сказала? А Стервочка открыла, да, канал Стервочка? Без обид! Вы для меня все замечательные люди Все, кто смотрит мой канал да, а Особенно те, кто подписывается и лайкает Не забывает об этом Я что имею в виду да, под сетировочками? В хорошем смысле имеется в виду, что вы очень экспрессивные бываете Или экспрессивным Очень темпераментный вы человек да, И часто рубите с плеча а, тут я вижу некоторые, как раз таки, опять же, как сказала ранее, хочет в ближайшее время узаконить свои отношения. А, вот. Отношения или же какие-то права. Стать в праве своем, да? Угу но чувствует какую-то конкуренцию или недоброжелателя в силу своей какой-то внутренней интуиции, да? В принципе, правильно делаете, да? Но делайте это немножко поспокойнее. Ну да. у, -у, -у. кто то инициацию будет проходить, да? У вас разорвет, конечно, но вы потом соберетесь обратно. Все кто услышал сейчас эту фразу, надеюсь, намотали на ус, что я подразумевала под этим, да? Ну все, путь начат, назад уже не вернешься. Пошатывать будет. Много чего изучить придется. Много шишек набить. Много говна разгр разгрести, да. Много где побывать. М М ну, что я могу сказать? Вы станете охрененно сильными, прокачанными. И займите какую-то финансовую подушку за счет этого. Четвертый вариант выбрали эзотерики. Тут как бы очевидно, мне кажется, по раскладу. И башня. Я же говорю, инициация. А вас уже задолбалось, да? Колбасить? Ну да, все, инициация вам даст то, тот плацдарм, ту то уверенность, тот фундамент, да, с которого вы можете дальше уже двигаться. Это неизбежно. это неизбежно вот смотрите какие карты ну короче я говорю у вас второй раз повторю разорвет и соберут обратно все что еще могу сказать возможно эм... я сама выберу этот момент момент вариант когда-нибудь если эм на этот расклад, да. Ну, для себя я что хочу сказать и для людей, которые выбрали этот вариант, да, а, то, что ты думаешь, а, нужна эта инициация, не нужна, да, она нужна. Она сделает тебя тем, кем ты являешься, да, но вот как бы, да, вот представь, да, М -м -м, пазл из тысячи, да, составляющих, и это будет тысячное. 999 пазлов тебе уже есть, тебе нужен вот этот последний пазл, Что всю картину маслом увидеть. Поэтому воплоти это в реальность и изучи эту науку. И ты сможешь стать сильнее в сто крат, да, и, и даже больше, и мудрее. Это тебе поможет. Поможет притворять в жизнь великие вещи. Вот так вот. Четвертый вариант. Я надеюсь, я тебе чем-то помогла. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, даже негативные, я все читаю. И лайки, дизлайки. И не забывайте э, давать какие-то новые темы для раскладов. На этом я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока.